Как работает газовая система зимой, какие могут быть проблемы, с чем может автолюбитель столкнуться зимой. На что обратить вам внимание, дабы избежать лишних расходов и не остановиться где-то. Я вас приветствую на канале Pride Gas. Коротко, кто и что мы, это кто не в курсе. Мы более 15 лет занимаемся ГБО, продажами, установками. У нас более 30 сервисов по всей территории Украины. Но сегодня не об этом. Добрый день, я вас приветствую, уважаемые зрители нашего канала Pride Gas. Сегодня мы поговорим о очень интересной теме, она очень актуальна, особенно зимой. Как работает газовая система зимой, какие могут быть проблемы, с чем может автолюбитель столкнуться зимой И на что обратить вам внимание, дабы избежать лишних расходов и не остановиться где-то Первый вопрос, с чем сталкиваются автолюбители э, зимой? Это расход, он увеличивается, всегда увеличивается расход зимой э, Во-первых, это естественно, потому что очень многие люди начинают прогреваться дольше, пользоваться печками активно и этот обогрев, естественно, увеличивает расход автомобиля. Мы говорим о том случае, когда все нормально, то есть правильно установлено газооборудование, правильно подключено все. Но бывают некоторые исключения, когда у вас летом все было в порядке, но зимой по какой-то причине перестала работать адекватно газовая система. Это бывают разные случаи. Наиболее сегодня поговорим о наиболее популярных случаях, которые мы сталкивались и которые решали. В наших сервисах бывали разные ситуации, но основные, то, что мы видим, приезжают автомобили с неправильно подключенным тосолом. Тосол нужно подключать от печки. И желательно, чтобы шланг не был перегнут. Очень часто бывают ошибки у мастеров, они устанавливают шланг, он загинается где-то угол, и циркуляция воды, соответственно, уменьшается. Прогрев редуктора ухудшается, и он начинает хуже греться. Вторая ошибка, которую допускают, но ну это, скажем так, ошибка, не ошибка. На нашем сервисе запрещено подключаться от расширительного бачка через переходники 10-16. Но эта практика используется повседневно у других мастеров. Обычно это делается для ускорения монтажа газового оборудования. Но в этом случае вы должны быть готовы к тому, что зимой у вас редуктор будет обогреваться хуже и давайте вспомним на самом деле что такое редуктор редуктор э, в советском союзе откуда он в принципе пришел по госту назывался испаритель его основная задача испарить жидкий пропан в газообразной и вы должны знать что пропан бутан э, горит только в газообразной форме если он не успел испариться он не сгорит, соответственно, вылетит в трубу. Я думаю, вы часто замечали автомобили, особенно это часто бывает с таксистами, когда перед ними стоишь, и вам в печку начинает тянуть острым таким запахом газа. То есть попросту что происходит? У этого автомобиля плохо настроена газовая система, плохой обогрев, он полностью не сгорается, газ, и он через трубу просто вылетает наружу. И вы это чувствуете. От этого увеличивается расход потому что топливо должно гореть. Если оно не горит, оно просто вылетает попросту, ваши деньги вылетают в трубу. Итак, мы решили спросить владельца Mitsubishi, да, почему он решил демонтировать четвертое поколение и установить ГБО шестого поколения жидких впрыск в Купил машину уже с готовым ГБО, покатался полгода, в салоне начал стоять такой жуткий запах газа.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 А теперь мы подробнее расспросим о возможных причинах и какие проблемы возникают у автолюбителей с газом зимой, особенно в сильные морозы. Что, на твой взгляд, самое важное, на что обратить внимание должны автолюбители зимой, дабы минимизировать свои расходы и проблемы, которыми они сталкиваются? В первую очередь, я всем рекомендую перед началом зимы заехать все-таки на сервис и убедиться, в каком состоянии находятся основные узлы агрегата ГБО. Поскольку те компоненты, которые у нас контактируют с газом, это редукторы форсунки, их правильная работа межсезонье очень важна и для зимнего периода если эти узлы агрегаты уже начинают выходить из строя то чтобы не иметь проблем зимой и перерасхода топлива их лучше отремонтировать или заменить следующим вопрос которым сталкиваются наши автолюбители наши клиенты очень часто это вопрос о мазута, конденсата, его по-разному называют автолюбители и мастера в том числе. Это некая фракция, которая оседает после прохождения пропан-бутана через газовую систему. Она собирается в нескольких местах, в редукторе, в форсунках и в фильтре. Если у вас фильтр с отстойником, его задача задержать этот весь конденсат, и уберечь форсунки от дальнейшего загрязнения. Но чем отличается работа, скажем так, переваривания, будем называть, этого конденсата летом и зимой? А попросту тем, что зимой он замерзает, а летом он не замерзает. Он проходит через редуктор, через форсунки, попадает в цилиндры, там он сгорает, и все хорошо. Но зимой наступает тот момент, когда вы останавливайтесь машина за ночь замерзает соответственно все элементы все э, части автомобиля в том числе и газовая система замерзает и если в форсунках есть конденсат все залипает прилипает и все и эти форсунки уже не перейдут на газ потому что пропусту клапана не могут открыться то же самое может произойти с редуктором клапан на редукторе может заклинить соответственно это может быть большая проблема и это очень опасно поэтому очень часто мы клиентам рекомендуем дополнительно ставить мультиклапан на баллон дабы избежать каких-то неприятных ситуаций когда у нас заклинит клас, клапан на редукторе и может весь газ из баллона выйти наружу как избежать этого мы советуем зимой вам менять фильтра чаще Намного чаще, ну, как минимум в два раза чаще, чем летом. Если летом регламент обычный замены фильтров тонкой очистки грубой очистки где-то 10 тысяч километров, то летом мы рекомендуем 4, зимой, точнее, извиняюсь, мы рекомендуем э, это делать каждые 4-5 тысяч километров, потому что вот этот конденсат, один момент, просто вы можете утром завестись, и машина не будет переходить на газ. И вам придется обращаться на сервис и промывать систему, менять фильтра. А что по регламенту техосмотра? Я вот просто рекомендовал ребятам уже, автолюбителям менять зимой чаще. Каждые 4-5 тысяч фильтра. Как думаешь, это хорошая идея? Вы знаете, я лишнее? рекомендую это не только зимой и летом, поскольку, к сожалению, качество газа, то, что было раньше, то, что сейчас, uh -huh. оставляет желать лучшего. И если вы хотите, чтобы газовая установка вам послужила долго, uh -huh. вот, то регламент... Ну, 10 это очень много некоторые установщики и в книжках гарантийных у них написано 15 это я считаю просто катастрофическая цифра вот потому что здесь мы видели и наблюдали как через 7000 фильтра просто превращались в забитый кому грязь. вот поэтому действительно 5 тысяч 4 5 то есть кто как любит свой автомобиль и кто сколько на нем хочет ездить и лучше выполнять этот регламент очень часто я знаю тоже из опыта своего из прошлого очень часто люди зимой жалуются на расход он увеличивается резко почему-то по каким-то причинам он превышает регламентированный плюс 20 процентов бензину что ты скажешь насчет этого что может повлиять на расход на расход зимой могут повлиять следующие факторы первое исправность всей системы очень важна если какой-то узел неисправен он может вам совершенно спокойно дать расход мы не хотим технической информации вас загружать, но все-таки как правильно подключать тосок Куда, чтобы Дело в том, что нами? есть два варианта подключения, есть параллельно и есть последовательно. И всегда, всегда подключение должно осуществляться через контур печки. Вот. или же в разрыв или последовательно. Есть некоторые умельцы, которые подключают э, через обогрев дроссельных заслонок и так далее. Ребят, там меньше диаметр, меньшая циркуляция. И очень важный фактор, редуктор для лучшего обогрева должен быть как можно ниже системы охлаждения. То есть не на самом верху стоять под капотном пространстве, а посередине или же ниже. Зачастую лучший обогрев, если ставят под площадку аккумулятора, если позволяет место. В обслуживании, конечно, не очень удобно, но для клиента... Важен расход и важны, что предупреждают. Я еще колес. читал. я Дело в том, что длительное время был модератором форума газового и до сих пор являюсь, часто отвечаю там на вопросы. Бывают вопросы утром. Я завелся, прогрелся на бензине, и машина при переходе на газ заглохла. Почему Почему? Это э, ну, я так думаю, у 100% респондентов, которые задавали вам этот вопрос, стоят э, форсунки штоковые, угу. ханоподобные или ханообразные, как еще говорят. Да, Тип да. хана, в общем. За счет конструктива они являются металлическими. Вот. И после того, как вы глушите автомобиль, там собирается конденсат. Замерзает подкапотное пространство, замерзает форсунка и физически, пока форсунка не нагреется от тепла двигателя. При каждом переходе на газ автомобиль будет глохнуть. То есть, mm -hmm. если у вас короткие пробеги до 10 километров, а на улице больше 10 градусов, рентабельность в этом мероприятии отпадает с этими форсунками, к сожалению. Но все-таки клиенты любят ханоподобные форсунки. Ханоподобные – это имеется в виду корейские форсунки, которые были в прошлом очень популярны. Сейчас им на замену пришли многие форсунки, там типа польские, копии и другие, которые точно повторили форму форсунок Дизайн, форму сделали правильно они начали продавать их только с фильтром со соником Твое мнение. Это быстрые форсунки, правильно? Скоростные. Да. Есть да. ли замена этим форсункам и какая, и что ты порекомендуешь? Конечно, есть замена, все можно поменять в этой жизни. Есть на сегодняшний день полимерные Родители форсунки. Не Родители, да, это точно, Родители не выбирают. Есть полимерные форсунки, они тоже не менее скоростные. И самый важный факт, я считаю, это полимерный корпус. Он не так подвержен воздействию температур, я бы даже сказал практически не подвержен точная дозировка при переходе на жаре на холоде mm -hmm. они вам дают точную плюс э, могут эксплуатироваться с обычным фильтром и самый важный плюс so не, боятся не боятся грязи даст и самый важный плюс по поводу грязи они разборные mm -hmm. то есть снимается планка разбирается моется собирается и едем дальше то есть здесь никаких проблем в отличие от э, форсунок тип хана не разборные и, еще не придумали там и, конструктив и, такой что и, даже в некоторых случаях ее промыть нереально очень важный момент еще правильно подобрать редуктор очень многие редуктора э, в, в частности э, самые распространенные дешевые они зимой начинают сдавать в каком плане? Летом они прекрасно справляются, они обогревают газ достаточно быстро и расход клиента устраивает, но зимой, когда мы сталкиваемся с сильными морозами, редуктор перестает справляться, газ не испаряется, даже в том случае, если у нас все правильно подключено к тосолу, редуктор не справляется с обогревом и возникает дополнительный расход, лишний расход. И вы можете много раз ездить к мастерам на установку или на ремонт, или на диагностику, на регулировку, и они вам не помогут. Попросту оборудование было изначально подобрано неправильно. А что еще происходит. вот еще бывают случаи, я читал, люди часто приезжают и заправляют некой фракцией, в которой очень много воды. Как это, это может, повлиять на, как может повлиять на работу газовой системы зимой? Дело в том, что газолин, ну, он, вы знаете, это фракция, которая имеет жидкость, воду, mm -hmm. да, и она может замерзать в системе, просто-напросто. Соответственно, соответственно замерзает. да, замерзает, э, глохнет при переходе, зачастую газолин замерзает кон конкретно в этих mm -hmm. Вот, и еще один момент, э, жидкая фракция, э, она как бы не, под, не, под, ну, не переводится в пар. Не переводится, да? Не испаряется. не испаряется. И, соответственно, ее может остаться энное количество в баллоне, в зависимости от того, сколько было. Были случаи, когда человек приезжал просто с водой, вместо mm -hmm. газа. Хотя говорил, что у него полный бак, мы выливали воду, даже не, не газ, а просто была вода. Все, кто смотрел видео, молодцы. Если вам понравилось, жмем колокольчик, ставим лайки и пишем в комментариях, что бы вам хотелось, чтобы мы озвучили и о чем сняли ролик? Пока!